Добрый день, уважаемые коллеги! Тестирование pd 1 уже прочно вошло в нашу рутинную практику, и сегодня мы будем говорить о его использовании при новообразованиях опухоли и опухоли головы и шеи. Но если посмотреть глобально, то все ситуации, когда он может быть использован, можно разделить на три группы. И первая группа – это когда тест действительно помогает принять решение о назначении иммуно препаратов, и вы видите, раки головы и шеи попадают как раз-таки в эту категорию. В то время, когда есть группы новообразований, для которых еще остаются вопросы, какова роль и предиктивное значение этого тестирования, и есть группы заболеваний, для которых на сегодняшний день тестирование не требуется для назначения данной терапии. Но если говорить об опухолях головы и шеи, то подавляющее большинство из них представлено гистологически плоскоклеточным раком. И сейчас мы пользуемся классификацией 2017 года. И если говорить об экспрессии педели в этих опухолях, то от 60 до 85% плоскоклеточных раков головы и шеи так или иначе экспрессирует педель-1. Это определяется в том числе структурой заболеваемости и классификацией этих новообразований, и в первую очередь их патогенезом. И глобально все плоскоклеточные раки головы и шеи мы можем сейчас поделить на две группы. Это вирус-ассоциированные раки одним из... Ярких представителей которых является ВПЧ-ассоциированный плоскоклеточный рак орофарингеальной зоны и вообще ВПЧ-ассоциированные раки. Они также помимо ротоглотки могут в небольшом проценте случаев встречаться и в носоглотке. И это эпштейн вирус позитивные раки на зоны классические, которые могут с меньшей частотой встречаться за пределами этой локализации. И большая группа вирус неассоциированных карцином, которые в области головы и шеи, как правило, связаны с курением. И эти опухоли имеют в первую очередь яркие морфологические различия. Как правило, конвенциональные или вирусне ассоциированные раки представлены классическим плоскоклеточным раком с различной степенью созревания или ороговения, с десмопластической стромой. это то, что мы привыкли видеть, когда слышим плоскоклеточный рак. В то время как вирусы, ассоциированные карциномы, как правило, отличаются отсутствием завершенного ороговения, отсутствием созревания, базолоидными чертами что характеризует в целом низкодифференцированные с точки зрения морфологического восприятия опухоли, а также характеризуется, как правило, выраженная лимфоцитарная инфильтрация стромы и в том числе интратуморальная лимфоидная инфильтрация. Что, если говорить об ЭБВ-позитивных или вирусах Штейнбара-позитивных карциномах, то это вообще карциномы, которые имеют так называемую лимфоэпителиальную морфологию, то есть они могут быть представлены небольшими группами, кластерами или отдельными опухолевыми клетками, которые расположены, как правило, в интенсивно выраженном лимфоплазмоцитарном инфильтрате. И такие морфологические различия характеризуют и разную иммуногенность, и разную чувствительность, в том числе к иммуно-онкологическим препаратам, опухолях, которые ассоциированы с разным патогенезом. Если мы будем говорить о вирус-ассоциированных раках, то мы видим, это опухоли, который характеризуется высокой интенсивностью Т-клеточного инфильтрата, что определяет отчасти их чувствительность к иммуно-онкологическим препаратам. Но в то же время конвенциональные плоскоклеточные раки головы и шеи, которые ассоциированы с курением, это фактор внешнего воздействия, который является мутагенным, и опухоль, ассоциированная с курением, имеет высокий уровень мутационной нагрузки. И это тоже фактор, который определяет определяет чувствительность в целом этой группы новообразований к иммуно препаратам, помимо уровня экспрессии pd 1 который может быть дополнительным фактором стратификации. И вот эти различия они отличают, отличают эти опухоли не только морфологически, но и определяют различный патогенез, различную эпидемиологию, различное течение и в том числе различный ответ на стандартную терапию. Хотелось бы сказать два слова про экспрессию P16 в качестве суррогата, эм, идентификации ассоциации орофарингиальных раков с ВПЧ-инфекцией. Здесь есть количественный критерий, который позволяет говорить о том, что реакция позитивная, он отличается от такового, который мы используем для анагенитальной области, и здесь должно быть позитивно не менее 70% опухолевых клеток, как в первичном очаге, так и в метастазе, это, как правило, ядерно-цитоплазматическая экспрессия. Но вернемся к педель. Это, собственно, список тех тестов и тех клонов, которые на сегодняшний день доступны в нашей стране. Они имеют регистрационные удостоверения. Это сегодня две платформы. Клон 22C3, который изначально разрабатывался для пембрализумаба. И если речь идет о назначении этого препарата, то в соответствии с инструкцией к препарату мы должны использовать именно эту тест-систему и этот клон для определения показаний для назначения терапии для опухоли головы и шеи в первой линии монотерапии. Что касается платформы Вентана и клонов SP-263 и SP-142, то они могут быть использованы. На сегодняшний день, если назначаются препараты помимо пембролизумаба, мы можем их использовать с точки зрения жизни, то клон SP-263 очень близок по своим аналитическим параметрам к клону 22C3, и, допустим, для рака легкого, немелкоклеточного, он может быть использован как аналог, и у нас есть данные не только по аналитической валидации, но и по клинической валидации. Для опухоли головы и шеи сейчас данных по клинической валидации взаимозаменяемости этих двух клонов нет, поэтому если все-таки речь идет о назначении и в том числе с точки зрения формальной, необходимо выполнять тесты с использованием 22C3. Что касается способов оценки, то у нас есть глобально три для опухоли головы и шеи. Использовали э, подсчет по типу TPS, юмор про PROPORTION SCORE, когда мы определяем долю позитивных опухолевых клеток, э, и комбинированный позитивный SCORE, или CPS, который, собственно, показал большую предиктивную эффективность по сравнению с подсчетом исключительно опухолевых клеток. И на сегодняшний день он является стандартом оценки PD-L1 для новообразования этой локализации. И он, собственно, включает в подсчет как окрашенные опухолевые клетки, так и лимфоидные мононуклеарные клетки, и сумма этих популяций соотносится с общим количеством опухолевых клеток, умножается на 100. Это приводит к тому, что результат интегральный может быть больше 100, но артифициально этот показатель до 100 округляется, собственно, поэтому он не является процентом, не является долей какой-то. Это такой искусственный э, индикатор, и это безразмерная величина, предельная величина, собственно, которая это 100%. Репортируется в целых числах, и таким образом, исходя из методики подсчета, образец может быть расценен как позитивный, как при наличии окрашивания и в опухолевых, и в иммунных клетках одновременно, так и если мы видим изолированную экспрессию только в опухолевых, либо только в иммунных клетках, это существенно расширяет количество тех образцов, которые могут быть расценены как положительные. Что мы считаем с точки зрения методики оценки, методики подсчета, то в опухолевых клетках учитывается любое различимое мембранное окрашивание, и одной из основных задач патолога является не пропустить низкие уровни экспрессии с точки зрения интенсивности окраски, то есть не пропустить образцы, которые являются позитивными, не расценить их как ложные, негативные. И с точки зрения опухоли ассоциированных мононуклеарных воспалительных клеток учитывается как мембранное, так и цитоплазматическое окрашивание. И, собственно, у нас есть простые правила сейчас, что считать опухоль ассоциированным инфильтратом. Мы пользуемся правилом увеличения 20, когда опухоль устанавливается на объективе 20, ее инфильтративный край в центр поля Зрения, все, что попадает в поле зрения, учитывается как опухоль-ассоциированный инфильтрат. И тоже касается ситуации, когда опухоль представлена кластерами или небольшими группами, которые также на увеличении 20 устанавливаются в центр поля зрения. Все, что вокруг, мы расцениваем как опухоль-ассоциированный инфильтрат. И мы должны помнить о том, что мы считаем этот параметр только в инвазивной опухоли, учитываются и включаются в подсчет только инвазивные опухолевые клетки и ассоциированные с ними только мононуклеарные иммунные клетки. То есть гранулоциты, нейтрофилы, азинофилы и плазматические клетки не включаются в подсчет, и все это соотносится с количеством жизнеспособных инвазивных опухолевых клеток. Выглядит технически эта картинка примерно вот таким образом. Мы должны на первом этапе определиться с границами инфильтративного края опухоли, они зеленым цветом здесь обозначены, определиться с границами перетуморального инфильтрата, он выделен синим, исключить зоны подсчета очаги некроза и некробиоза, они вычитаются из этой площади. Кроме того, не учитываются так называемые третичные лимфоидные структуры, которые могут быть расположены довольно близко к инфильтративному краю опухоли, и фактически это вновь образованные лимфоидные фолликулы, которые приближают вот эту вот машину обучения лимфоидных клеток к месту борьбы, к фронту. И исходя вот из этих... Вводных мы в дальнейшем считаем количество клеток. Но как и для других любых предиктивных маркеров, мы должны пройти все необходимые этапы контроля, для того чтобы понимать, что мы можем адекватно оценить образец. И это касается не только внешнего позитивного контроля, для которого на сегодняшний день оптимальным является ткань миндалины, так как она содержит разного уровня интенсивности окрашенные клетки и позволяет нам отсечь ложно негативные ситуации. Ситуации, но и также необходимо использовать внешний негативный контроль и только тогда мы можем говорить о том что образец может подлежать оценке и уже включаться в аналитический этап. И это параметр, который очень чувствителен к различным преаналитическим факторам, к времени холодовой ишемии, к фиксации и проводке. Поэтому это ситуация, которая требует дополнительного внимания и в очередной раз заставляет нас обратить внимание на то, что происходит с биологическим образцом до того, как он попадает в руки патологоанатому. Есть условный порог в сто жизнеспособных опухолевых клеток, которые должны быть, прису... быть в образце для того, чтобы он был пригоден для оценки в ряде случаев мы э, оцениваем образцы, которые имеют меньшее количество жизнеспособных клеток. Условно э, все-таки рекомендуется, чтобы их было больше 50, но тем не менее это может быть один из параметров, по которым образец может быть э, не оценен или отказан в интерпретации этого теста, что может потребовать забора материала дополнительно. И нужно помнить о том, что материал после декальцинации на сегодняшний день не валидирован и не должен быть использован для оценки теста педель 1 спасибо за внимание